Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей и вы попали на канал Акигай И мы здесь с вами обучаемся техническому анализу прямо на живых примерах Делаем прогнозы, делаем анализ и вы уже сами думаете своей головой и решаете, что делать с этим анализом Итак, друзья, перед началом хочу рекомендовать канал обучающихся играм, который я недавно создал Кто еще не подписался, обязательно приходите, подписывайтесь Здесь будет бесплатное обучение, все, что нужно для начинающего трейдера Итак, давайте начнем наш анализ биткоина что у нас реализовалось? У нас реализовался сценарий с сложным пробитием уровня 30 тысяч, то есть заколом. Цена заколола уровень и дошла до уровня 28 тысяч. Потом резко отскочила и вернулась в данный диапазон. Это, друзья, очень хороший знак, очень хорошая ситуация. У нас здесь образовался прекрасный паттерн на дневном тайфрейме, указывающий на повышение. Обратите внимание вот на эту свечу, дневную, которая вчера закрылась. Вот данная свеча. С большой тенью снизу, и при этом данная тень служит как бы ложным пробитием этого диапазона И сигнал свечной, который образовался при ложном пробитии, он усиливается То есть данный односвечной паттерн имеет в два раза большую силу И мы вполне можем дойти как минимум, естественно, до уровня 35 тысяч, что уже почти произошло И как максимум до уровня 40 тысяч, а возможно 45-46 тысяч и, друзья, по опыту могу сказать, что если у нас происходит ложное пробитие диапазона в одну сторону, и если, если цена подходит вновь к уровню сопротивления, то здесь уже происходит истинный пробой в противоположную сторону. Давайте я объясню, я просто это очень много раз наблюдал. Вот у нас диапазон, а цена ходит, ходит, ходит, потом вдруг случается ложный пробой вниз, Цена резко возвращается, потом опять же идет к уровню сопротивления. И здесь уже происходит истинный пробой наверх. Не знаю, реализуется ли данный сценарий на биткоине, но будем смотреть. Итак, друзья, то есть у нас появился сигнал на повышение. Вот данный свечной паттерн, подкрепленный ложным пробитием и уровнем поддержки. Это совмещение факторов сигнала на повышение. Первая цель это уровень 35 тысяч, вторая цель это уровень 37 тысяч и третья цель это уровень 40 тысяч. Четвертая цель также добавим уровень 40 000. Окей, okay, друзья, H4, что у нас здесь? Видим абсолютно точно такой же паттерн при ложном пробитии, вот он, на H4, опять же сигнал на повышение, вот до этих уровней Итак, далее, друзья, давайте откроем часовой тайфрейм, посмотрим, что у нас здесь образовалось Здесь такое ложное пробитие образовало нечто похожее на головы и плечи Формация, конечно, не столь напоминает головы и плечи Из-за третьего отскока вот здесь вот То есть здесь такой был резкий отскок, и цена сразу пошла на повышение Но, тем не менее, потенциал здесь можно рассматривать Потенциал головы и плечи равен ее голове То есть мы это расстояние Приравниваем к линии шеи Вот наша линия шеи Совмещаем и получаем потенциал движения цены уровень тысяч Опять же, данный потенциал подтверждает наши цели, которые мы до этого сказали. Также, друзья, хочу подметить кое-что: смотрите, на дневном тайфрейме у нас образовалась такая уверенная длинная свеча, то есть с длинным телом. Вот она. И цена может дойти до основания данной свечи и потом скорректироваться на 50%. То есть дойдет, скорректируется, и далее уже, возможно, пойдет на повышение. Но, друзья, я не включаю и того варианта, что цена может вновь подойти и повторно протестировать данный уровень поддержки. Хотя это я оставляю на самый последний такой вариант. А, вот по сигналам, потому что я вижу по технической картине, я не думаю, что это произойдет. Я думаю, что цена сразу пойдет на повышение, будет постепенно проходить данные уровни сопротивления и идти вверх. А, что еще хотел сказать? Что-то я еще хотел сказать, я забыл. Точно, друзья, недельный не таймфрейм. Обратите внимание, а давайте я все это скрою. У нас здесь, я напоминаю... Образовался сигнал на повышение вот, уже две недели тому назад Вот данный сигнал на повышение, а на выход из этого диапазона вверх До уровня 45-46 тысяч Это у нас сигнал на повышение, я сказал, что сигнал будет аннулирован Если цена уйдет ниже уровня 30 тысяч, то есть пробьет, пробьет уровень 30 тысяч Цена уровень 30 тысяч не пробила, то есть сигнал у нас сохраняется И более того, если данная свеча у нас недельная закроется через 4 дня вот таким вот образом, или даже будет зеленого цвета, вот такая вот, то это намного усилит наш сигнал на повышение. Намного усилит. Напоминаю, что в свечных паттернах важно рассматривать закрытие свечи. А, то есть, если у нас свеча а, закроется недельная вот таким вот образом, вот таким вот, то сигнал данный аннулируется. Если она закроется выше уровня 30 тысяч, то сигнал не аннулируется. Если она закроется вот таким вот образом, как сейчас, или даже вот таким вот, чтобы была зеленая свеча То сигнал а, еще более усилится Надеюсь это понятно Так что будем наблюдать И давайте подведем итоги Наши опять же локальные цели Это уровень Первая цель 35 тысяч с половиной А вторая цель это уровень 37 тысяч с половиной Третья цель это уровень 39 тысяч Давайте его тоже возьмем Четвертая цель это уровень 41 тысяча И а, пятая цель это уровень 45 тысяч. Вот, друзья, наши цели на лонг Опять же, предупреждаю, что не все цели могут реализоваться У нас здесь присутствует сила на повышение Но не факт, что полностью потенциал себя весь отработает Напоминаю, что, друзья, мы нашли также подтверждение в виде креста смерти То есть крест смерти такое закапельное явление Мы с вами посмотрели в предыдущем видео на график Естественно, это медвежий сигнал, который в долгосроке указывает на понижение Но, но мы посмотрели, что здесь у нас происходит пересечение Цена находится внизу и во всех предыдущих случаях, когда это происходило, то есть было пересечение, цена находилась внизу, и цена совершала такое колоссальное движение вверх, и только потом шла на понижение. Опять же, еще один фактор, который подтверждает наш сигнал вверх. Напоминаю, что не все цели могут реализоваться, будьте к этому готовы. И будем дальше наблюдать, что будет происходить с биткоином. Друзья, обязательно поставьте это видео лайк, если это видео было для вас полезным и информативным. Пишите в комментариях ваше мнение насчет биткоина, пишите вашу обратную связь.